Следующего, кого я хочу пригласить к себе, это Асоль Черней. Ура! Асоль, поздравляю! Спасибо. Пожалуйста, ваш сертификат. Фоткайте нас. Фоткайте нас. Все? Да. Все? А Соль, ну вот ваш да, теперь, момент истины. Да, момент истины. Да. Хочу честно признаться, что на начальном обучении, как бы на начальном этапе, угу. я немножко скептически отнеслась, как бы к этому обучению. Думаю, опять эти тренинги, опять все, что то новому могут рассказать. Угу. Хочу сказать, что это совершенно не так, потому что я поняла, что мы начали меняться, когда мы начали учиться в жизни стало меняться немножко общение стало легче выходить из каких-либо конфликтов, когда мы общаемся с людьми, потому что я не только общаюсь, допустим, с покупателями, я mm -hmm. редко общаюсь с покупателями. Но вы как только, менеджер? Да, mm -hmm. только конфликтные ситуации с покупателями мне стало легче общаться с ними. Я начала с ними находить общие реальности. Прежде чем я когда решала какую-то проблему, я нахо, я объясняла какую-то причину, в чем проблема, находила общую реальность с ними, и мне стало легче улаживать конфликты, причем в свою пользу. Не ну, в пользу правильно. клиента. Угу. А, да, мне понравилось, что в курсах это все было сделано в виде игры какой-то, между покупателем и клиентом, что девочки реально могли тренироваться друг на друге и входить в роль. Угу. Вот это мне очень понравилось. А, в жизни тоже изменилось, я увидела свои слабые стороны. Бывает. Да, и я поняла, что есть еще к чему стремиться, что есть чему учиться. И вы меня очень вдохновили к этому. Применяйте. А спасибо. я вчера была свидетелем, когда Соня, разговаривала по телефону. Да. С неизвестным, мы потом на эту тему общались. Ага. И она говорит, слушай, я, а я уже заметила это, она общалась, она ага. нашла общие реальности. Она задавала вопросы, что мы еще там говорили вчера. По всем пунктам да. То прошли. есть она прошла правильно по этому. Кстати, я это делала, я общалась, я набирала работника на работу. Я искала себе кандидата на работу. Молодец, поздравляю. Применяйте осень. Пожалуйста.